Ну, вопрос, естественно. Иногда, совершая свой путь, я устаю. Я себя в какой-то момент начинаю осознавать и ощущать не совсем то, что, в принципе, может быть, я бы хотела, допустим. Я сталкиваюсь с тем, что иногда я сталкиваюсь со своим состоянием, который думаю, вот я просветляюсь, я уже легче должна что-то переваривать, я должна легче относиться к вещам. Но у меня по-прежнему может быть еще такое состояние, что как будто бы я еще помню ну, дилетант, то есть uh -huh. меня иногда отбрасывает. Я не жду, наверное, что мы в идеале достигну, но вот сейчас у меня или это переход такой, что я как обнуляюсь, да? uh -huh. что как будто бы я ничего не знаю, Не знать... Да, нужно не знать <смех> все, что я... <смех> что я знаю. На самом деле у тебя сейчас отличный период идет в плане того, что а, все те знания, которые были, и ты каким-то образом шла по, как, по некой системе координат, а, они уже не имеют места быть, они не имеют а, того смысла, который ты хотела да, подчеркнуть, и это как-то дальше продолжить в своей жизни. Вот. Здесь, в данном случае, если ты чувствуешь усталость, необходимо ясно видеть, что устает – это тот некий образ, который считает, что он что-то делает. У тебя, получается, биологическая энергия идет на поддержание этого образа, который знает, который хочет что-то сделать, который хочет достичь и так далее и тому подобное. И как раз когда идет усталость это сигнал система о том что настало время действительно развернуть восприятие и посмотреть все можно сказать с другой точки до да? откинуть любое знание вообще вот в этом есть некая смелость на данном этапе то есть откинуть любое знание которое ты до этого знала не держаться за это потому что эти знания они уже как бы мертвым грузом висят и когда ты начинаешь ощущать живое сейчас, вот прямо сейчас, ты же просто есть, тебе для этого же ничего абсолютно не надо делать. Абсолютно. Прям прочувствует Но когда ты вот в это живое тянешь какое-то знание, то есть некую картинку да, о себе идеальной, о какой-то идеальной жизни своей, о том, что тебе нужно еще чего-то достичь. То есть когда есть глубинное созревание, то вот эта усталость, она как раз и сигналит о том, что пора все это выплюнуть. И прямо сейчас прочувствовать и осознать, что ты просто есть фактом себя, как сам факт существования. И тебе для этого абсолютно ничего не надо делать, вообще а вот эта идея что мне необходимо например воспитать дочь там, сделать еще что-то как-то реализоваться это все идеи они уже отягощают то есть а когда происходит сдвиг когда ты просто распознаешь свою бытийность распознаешь свою суть истина до да, прямым фактом осознавания не через призму ума не через какие-то определения символы и знаки да то в этот момент проблесками ты явно уловишь, что все само собой делается. Это очень тонкая вот эгоистичная структура да, ума, которая приписывает себе и считает, что оно якобы тут что-то делает, что ей надо воспитывать дочь, что ей нужно символизовываться и так далее и тому подобное. Когда сдвиг происходит из вот этой бытийности, из, ты смотри когда внимание течет нужное направление ты ощущаешь легкость и какой-то покой глубинный и это самые главные факторы то, что что в твое внимание движется в нужном направлении а вот когда тяжесть и усталость это говорит о том что распадаются некие игры то есть ты уже изнутри распознаешь что это игра и ты сама устала от этого образа, который носишь, который пытаешься ну, как бы себя засунуть, да, а оно уже все не играется. То есть это как бы маска уже, которую нужно, ну вот все, откинули и дышим свободно. Дыхание просто есть, само существование, вот оно, то есть прямо сейчас. Слышание, видение, чувствование, говорение, оно просто естественно происходит. Мы для этого абсолютно ничего не делаем. И так во всем. Но вот это и есть некая иллюзия ума, которая играет в делателя, которая играет в автора, который хочет все присвоить, который считает, что он что-то знает, что-то не знает, ему что надо что-то достичь и так далее и тому подобное. Да, она пролетела, это вот у меня сейчас просто казалось очень знакомо, где-то я это уже читала, слушала и все, почему я так закоренела, сейчас я такая понимаю, что в принципе Thank you. я не знаю, я хочу писать сказку или я не хочу писать сказку но она у меня рождается, постоянно крутится сценарий и я сейчас так думаю, зачем мне вообще все сидеть и думать о деньгах я бы сидела просто на берегу и умею я это делать не умею, но мне кажется там я сталкиваюсь с новым опытом с тем, с которым я не знаю как себя провести просто насидеть и придумывать сказку, которая в принципе где-то у меня в голове Сценарии, я вижу, как она может развиваться, и вот у меня мой материальный мир выстроенный не отпускает туда. То есть, писать сказку, это значит, мне никто не заплатит, значит, мне надо заниматься, не знаю, сколько времени нужно, потому что я пыталась сесть, это регламентирование село. Это не тот вид деятельности, где ты сядешь и напишешь через час, например. Так происходит с большинством людей сейчас. На самом деле эта пандемия она, наоборот, разворачивает вообще осознавание да, человека на то, чтобы он просто вот начал делать то, что ему нравится. Но вот эти старые принципы, да, что я делаю только то, знаешь, оно так работает. За что мне платят? А если мне не платят, я это не буду делать. Я не, не буду это там писать или еще что. Но в сам вот в этот самый момент ты поток перекрываешь потому что э, если осознанность повышается да то есть концентрат присутствия вот прям условно вот здесь вот да, чувствуется и ты отсюда э, вступаешь в такое как бы не великое незнание можно сказать открываешься этому да естественно это ну как бы страшно mm -hmm. да а тут же ум Цепляется за уже то, что знакомо, все, что привычно, все, что выстроено, как бы материальный мир и так далее. И как раз у кого есть созревание, они могут в этот момент очень явно распознать, что вообще не в этом суть дела. То есть тут получается, что ты как бы зависишь от той картинки, которую сама и проецируешь. Здесь необходимо уже распознать, как происходит это творение да? откуда вот идет эта поточность то есть как правило мы словно со стороны вот так вот да, ждем что вот а она все время отсюда все время отсюда раскрывается и это раскрывается каждый миг и поэтому если приходит импульс и ты убираешь вот эти прогнозы будет это там мне денег приносить не будет вот ты просто в, сама вот в этот процесс да, идешь в написание например ну, в данном случае в том, да там сказки какой-то и вот это расширяет оно как бы окрыляет и тебя словно знаешь выносит совсем на другую частоты так скажем вибрации да я это испытала вот 11 июля я разрешила себе назвать себя человеком, который сейчас напишет сказку. Я до этого это как бы уговорила, ну, но мне кажется, что я боялась это озвучить в эфир, потому что это какая-то декларация, э, все скажут, типа, да, когда я вроде так юрист, и все серьезно очень так воспринимается, и я за этим такое замечаю. А тут я 11 июля объявила, что я пишу сказку от одного названия своей, что я рождение лисички, у меня сказка про лисичку. Это мое тотемное животное. То есть, в принципе, как бы сказка вызрешая. То есть она сопровождает меня всю мою жизнь. То есть это тотем мой, который я родилась. Меня бабушка назвала, что у нас появилась лисичка, и как-то лисичка это во мне живет. Я ее потом просто как команды проходила марафон, и она говорит, что вспоминаем тотемное животное находим, услышим, там увидим что-то. Мне даже не, не пришлось искать, я сразу как-то в этом окунулась. Поэтому я такая счастливая Я ничего не написала. Особо. Кроме того, что я придумала ее имя, я придумала, как, ну, у меня развернулся сюжет. То есть, в принципе, я развернула сюжет в голове, как только я разрешила, что я буду ее сегодня вот прям 11 июля 2020. -20, Первая глава, все, запускаем. И я была такая счастливая. Я давно такой счастливой не была от того, что я э, буду делать какой-то очень творческий процесс, не связанный ни с деньгами. Я устала быть связана с деньгами. У меня есть э, явные трудности с денежным потоком. Но он такой родовой. У нас всегда есть деньги. Но с этими деньгами мы получаем кучу всякой. Тру... Очень тру... нас расстреливают. Буквально у меня, допустим, семья сейчас мы в Костроме, строители нас сносят, берут хороший, красивый дом и сносят. Есть, и мы все время какую-то попадаем в Мы состоятельные люди, у которых счастье деньги не приносят. То есть мы начинаем очень сильно страдать понимаешь, что это программа в голове, которая проецируется. Ну, вот да для, это, та... для того, чтобы распознать и выйти за пределы вот этих историй, которые рассказывает ум, а когда ты в это веришь, он это проецирует, это происходит. Здесь уже необходима ясность в том понимании, как а, а, технология, да, как работает зеркало существования, что оно отражает. Потому что все, во что ты веришь, особенно вот а, если человек двигался по какому эзотеричному пути да там энергии все такое там расстановки кармические какие-то истории все это имело место быть но вот сейчас если ты будешь внимательно на самом деле это все иллюзия ума этого ничего вообще не существует только твоя вот вера в это начинает это воспроизводить и для того чтобы это обнулилось действительно по-настоящему обнулилась необходимо сдвинуться сдвинуться а, и посмотреть на все это совершенно с другой точки отпустить а, вот эти вот все значит идеи которые до этого момента были а, там, о карме о причинно-следственных связях да а, еще о чем-то там о состояниях о энергиях вот если у тебя есть эта готовность то ты сдвигаешься в абсолютный ноль то есть но здесь э, действительно необходимо уже чувствовать изнутри этот импульс. Если ты действительно уже созрела и устала себе рассказывать вот эти вот истории, и которые еще через веру начинают повторяться и повторяться. То есть и ты понимаешь, что бы ты ни делала, какую бы практику ни делала, на какие бы расстановки я ни ходила или еще что-то, а сдвига-то нет. Это продолжает нет, и нет. продолжает. Это, это говорит о том, что она уже не работает. Это говорит о том, что необходимо посмотреть совершенно с другой стороны, да? то есть и увидеть просто, как работает а, глубочайшее верование, вот. и выплюнуть все эти верования, то есть быть смелым, оставить все, что ты знал до этой точки, для, до сегодняшнего вот этого разговора. И, то, и если это действительно, ты не будешь возвращать свое внимание и перемалывать одни и те же, Значит, сценарии, сценарии идеи какие-то, то ты увидишь, что на самом деле все совсем по-другому. То есть все, что происходит, вся эта картинка, она всегда абсолютно нейтральна. Но ум из этой нейтральности, он, основываясь на своих глубочайших верованиях, вытащит именно то, во что он верит, и докажет себе. Я готова. Я потому Пусть... что уже ношусь У меня и мама в таком же Я говорю, мама, то есть у нас Запрос формируется допустим, человек, с которым в семье Мне понятно, одиномышленник Я говорю, мама, мы застреваем Я не вижу, что мы входим, Она ходит Везде все ходит Я пытаюсь Я была на очень успешной Одной для себя Такой новой открытии для меня, Когда я была никем ни не лечили. Ну то есть вот шла-шла-шла-шла, здесь я света, это, здесь я это, здесь, ну, и вдруг я пришла никуда. Мне так было легко, просто какое-то орудие или что-то. Вот, я просто себя ощущала ничем. Ничем ни кем. И я часто вот туда свое внимание, я так помню день. Мне вот там было очень ресурсно. То есть, и я уже понимаю, что э, есть вещи, которые мы неправильно смотрим, уже не под тем углом или еще что-то. Что, -то. Э, что э, как это будет э, выглядеть для меня, как вот если бы, например, я хотела бы действительно выйти из этих сценариев. То есть я готова к этому. Увидеть, что этих сценариев нет. Ты берешь в них. Просто сейчас, ну, как, в каких условиях? То есть я быть в каком состоянии? Вот прямо сейчас mm. смотри, вот ты же говоришь, что ты помнишь тот день, когда было ресурсное да, состояние, когда вот это вот ты ощутила, mm. ä, что не жду. Да. Вот. Это как раз э, очень важный момент в распознавании себя, поэтому прямо сейчас задавай себе вопрос, кто ты? Кто я? Девочка. Можешь ли ты найти ответ сначала на этот вопрос или ты начинаешь ну, уже придумывать? Ну, ну, я почувствовала сначала ребенка, что это такое детское, маленькое, что это было маленькое uh -huh. ну, параметры, то есть я попыталась прочувствовать. А uh -huh. кто это чувствует? Вот туда, кто это чувствует? Откуда возникает чувствование? То есть Смотри, здесь важный момент когда ты задаешь себе этот вопрос кто я да ты смотришь открыто то есть могут выплевываться различные определения девочка маленькая и так далее и тому подобное там, человек света потом там, если глубже мы будем сдвигаться там, сознание тишина пустота ничто все вот если возникают такие определения это все мимо это просто ум, система выплевывает в то, во что, что он верит, образы. То образы, я, я да. понимаю, что сначала так именно и происходит. Хочется, там, я в какой-то трубе, и вот, я ощущаю, вот в области и это такое погружение, то есть на уровне того, что я на теле чувствую такое под давлением, Не себя с этими ощущениями, это может да. это ощущаться, различные ощущения горечи, агрессии там, или еще какого-то. То есть смотри именно, кто это все ощущает, кто это все осознает, кто это все чувствует. Посмотри, вот сейчас вот на комнату смотришь, стулья, да? То есть ты можешь э, увидеть стул, например, увидеть тело напротив себя, да? Стены. Ты же тело свое тоже видишь? Значит, тело является таким же объектом. Тогда откуда видение идет? Тогда где ты? <свист> я в ногах. <свист> я, я в ногах. Ноги осознаются, руки осознаются, да? так странно вот сейчас как бы вот здесь да какие-то пошли такие когда мы говорили здесь ну видимо идет поток энергии и я уже не могу прочего глубже, выдыхай. Что ты вкладываешь в понятие целостности? Ну, полностью связка. Ну, как я делаю, допустим, да, подъем энергии, и у меня сейчас идет, сначала вот здесь открылось, потом живот среагировал ноги. Uh -huh. Вот Или это идет. Вот я думаю, я смотри спешу. ты же ты ведь свидетельствуешь различные ощущения и горечь и что-то в ушах происходит да, в левом ухе, да, в левом. то есть и при всем при этом что ты вот это все распознаешь разверни внимание на того кто это все свидетельствует на само свидетельствование. можешь ли ты найти границу между внутренним и внешним между мной и тобой Не цепляйся ни за одну мысль, ни за какое состояние. Ни за что. Ведь есть кто-то, кто это все распознает. Да, мне кажется, я очень разразила какую-то контролю сильно. Мои ощущения не свежие. Сейчас э, я пыталась там. Я чувствую. глубже. Не держись, за что держишься. Зачем тебе это? Ты просто есть. прям сейчас фактом себя. Как живое дыхание. Как само осознающее сознание. Все остальное идея. Все, что делается, все, что происходит, все это происходит естественно. Мы для этого абсолютно ничего не делаем. Что ты так сильно держишься? Рассмотри. Что для тебя настолько важно? Готовы ли ты это отпустить? какие-то идеи. Да, да. Расслабься, доверься. От кого ты защищаешься? Кроме тебя, по факту, никого нет. Нужно выйти вот в это ясное осознавание, распознать, что есть только ты. Но ты не как это тело, а как самосознающее осознавание. Все остальное — игра образов и теней. Это не ты. Источник внутри тебя, вся сила внутри тебя. Не было бы тебя, не было бы этой картинки вообще. Все, что ты видишь, чувствуешь, осознаешь, это все ум. Ничего отдельного не существует. Нет никакой силы вне тебя абсолютно. Потому что только ты и есть. как вот это вот, которое невозможно описать ни единым словом, невозможно не уловить, не пощупать, не схватиться, не зацепиться. И вот через эти названия, через да, эти символы и идет сразу засыпание. В рамки за меня, да. Сразу в рамки, сразу а, очевидные какие-то вещи. А я теряю чувства. Хотя чувствования я уже привык. Ну, то есть я уже тоже прочувствовала, что в чувствовании больше милая. А я хотела бы, ну, допустим, как то вот, я, я думала, кто я буду, как я буду. Вот у меня разговор. Поэтому я попробую быть ничем, ни кем. И всем с лица, с лица да смотри, все мы говорим. Слиться. Слиться, смотри. Вот распознай, что тебе даже сливаться не надо. Это опять ум тебя дурит. Ты уже это есть. Нет никаких вообще рамок, вообще ни внутри, ни снаружи. И по факту сейчас сознание само собой общается. Оно само себя сейчас, как, знаешь, Барон Менхаузен, вытаскивает в ясность, можно так сказать. Само себе сейчас объясняет. Да? То есть потому что оно уже наигралось, заигралось, и на самом деле личности никогда никакой не было. Ничего вот этого как бы, нет. Только твоя вера в это начинает это воспроизводить, уплотняя как бы ведь если мы смотрим на само внимание, на само смотрение, уже не на разбор то, что происходит в этом фильме, в этой картинке, да, а на вот это глубинное самоосознавание, да? ведь оно вот везде, во всем. Границ нет никаких. И в то же время нигде, можно сказать, но это все опять-таки символы. То есть их тоже нужно все убирать, убирать, убирать. Не, за, не цепляться за них. Смотреть в Я есть. Я есть. Сознание открывает глаза через тело. Все. Начала, начались какие-то формы, мир объектов, краски, ощущения, вкусы, чувствования. Это Нет, это ну, да? И вот это залипание на чувствования, на играх, на красках, на переставить персонажей на этом фильме, да, вот оно тяжесть сдает. Но ведь ты просто есть. Даже когда тело закрывает глаза, снится сон, кто-то видит этот сон. Потом есть некая стадия, Глубинного сна, глубокого, когда ничего не снится, восприятие схлопывается. Мы такие, ой, как хорошо отдохнули, а после, да, говорится, но в этот момент никакого даже я не, не, не воспроизводится. Поэтому легкость ощущается. Ну, со сном, наверное, я договорилась. То есть все люди говорят, что там что-то снится то есть со своим умом что я как раз только как-то спать и я в последнее время хотела спать то есть у меня уже было такое что мне а, все-таки тело так устроено наверное, естественно что оно, говорю, вот когда она спит оно, этот, ее надо выключать, чтобы она... потому что я уже чувствовала, что не заставляю себя кровати, вставать, так, Ну, это не мои состояния Но, видимо, я реально... Здесь просто лишь... набор, вот это вот Да, То он есть, уже все переработался, он уже имел место быть, но сейчас это, знаешь, вот просто его нужно оставить. Все. Ну, да, вот вот а это и дает тяжесть. Я уже начинаю быть меня много. Я уже не знаю, куда От самой себя. То есть mm -hmm. вот, вот такой момент. Одновременно. что тебе внутри это неохота делать, потому что когда ты следуешь, исходя из внутреннего импульса и интереса, все легко раскрывается. А здесь ты, получается, что ты сама себя насилуешь, потому что у тебя есть некая идея о чем-то там, да, не знаю, сделать ради денег или там как-то выглядеть хорошо или еще что-то. Но когда ты распознаешь, что кроме тебя никого нет, перед кем тогда ты красуешься? для кого ты что-то делаешь, кому хочешь быть угодно. И вот это все дает тяжесть. А просто есть такая, как есть. Хочется плакать – плачется, хочется смеяться – смеется. Но это все в распознавании, в осознавании. что я что-то подобное проходила, но теперь. Подожди, вот смотри, вот ты сейчас опять Отделяйся. внимание в прошлое у тебя уходит. Ты это уже проходила, все, оно прошлось. Вот, а сейчас то, что ты почувствовала в прошлом, запомнилось, потому что там легкость была, то состояние. И ты как бы хочешь то же самое испытать, но где-то там, от, оттуда ты вытаскиваешь этот файл. Вот прямо сейчас эта легкость, она ощущается, она распознается если ты перестаешь имитировать некую игру, которую уже не хочешь играть, которая уже наигралась. Потому что как только я начинаю говорить, я не знаю, я это говорю. ведь без этого есть. есть? Это просто говорун, который говорит, привык, это привычка. А если все внимание на вот на само внимание, ну, не на то, что происходит. тот момент когда появляются другие люди у тебя сразу, как бы... да, сразу да. да, сразу надо лицом где лицо держать да. вы меня да. вот вот смотри вот вот прямо сейчас смотри что вот в эту неловкость потому что вот именно открытость естество она это как будто ты открываешь это уязвимости но вот через это нужно прям проходить не закрываться, а еще больше в этот момент ты раскрываешься, осознавая, как реагирует тело, что происходит, ведь ведь на самом деле кроме тебя никого нет. Но когда мы смотрим через восприятие физического тела, нам кажется, что все отдельности, есть кто-то другие, чужие, они могут там что-то сказать, как-то оценить. И так далее тому подобное. Но на самом деле, если ты сейчас уловишь, как работает зеркало существования, оно тебе просто показывает, что ты сама себя как-то оцениваешь. Ты сама себя в какой-то... То есть нарисовала идеал, и ты под этот идеал себя засовываешь. И, и, конечно, эту... конечно. и контроль идет. И шаг влево, шаг вправо, расстрел. И отсюда тяжесть невероятная идет. А просто вот все есть как есть. Вот она открытость. И тогда совершенно другое взаимодействие идет. Вот прям вот отличный момент, не убегая из этого. себе вообще быть разный. Вот этот образ идеально совершенный, в который мы себя загоняем, он настолько энергозатратный, но это фантом, это вообще не о тебе. Да, через этот дискомфорт, через этот неуют. Ощущение, как будто, да, у нас поджаривает, все, пусть это сгорает прямо. Да, мне жарко, стало начал подтапливать. Потом я отпустила это состояние, думаю, нет. Это опять мне говорят, тебе жарко, тебе холодно, тебе точно, тебе все. Все внимание на самоосознавание. На те определения, на те мысли, на, на то, что сейчас как происходит, вот, на само Ты просто есть, тебе не надо вообще никем быть. Чисто наблюдение. О, сколько это времени может продолжаться? Ну, так это, это так интересно. Ну, понятно, что я в таком, думаю, сейчас как это мне может быть уже все? Все это что? Выходить. Выходить. Да, туда. Ну, сползало мне. Вот смотри за там сзади, допустим, по ощущениям, какая-то вот тяжесть, она съезжала, я это чувствовала, то есть я просто старалась без картины, без ощущений, таких вот явно, но я почувствовала все равно какой-то момент на выдачу, как-то естественно, думаю, буду дышать вот как-то особенно или не буду дышать. Вот я смотри, вот думаю. буду дышать или не буду дышать. Ты не можешь вообще как-то этим процессом управлять. Расслабься в этом. Вот когда, например, ну, есть... Я медиа... следила за тем, что мне говорили, что вот сейчас ты должна хорошо выдохнуть. Это, вот, да нет, это... Ну, то есть вот этот диалог внутренний, он... Я пыталась его как-то угрожать. Вот. вот этого не надо делать. Знаешь, почему? Когда... Ты распозна... То есть у тебя происходит некий сдвиг восприятия, и весь этот диалог, в котором ты внутри была, почему ты начинаешь его ярко видеть? Потому что у тебя происходит движение и он как бы на сцену, да? И ты явно начинаешь его распознавать. И вот само желание с этим что-то сделать, с этим диалогом, это возникает опять-таки у некой структуры, да, эгоистичного, очень тонкого образа, который начинает бороться с этим. В данном случае, когда есть распознавание, что вот он, диалог внутренний, он как бы выплюнулся да, на эту сцену, на экран сознавания. Здесь просто в этот момент все внимание на само, опять-таки, осознавание. Не боремся с этим. Вот само желание с этим что-то сделать, оно опять уплотняет и опять круг идет. То есть вот здесь внимательность нужна. Исследовать реально внутреннему импульсу, который происходит изнутри, всегда, не только сейчас здесь, а вот в живой сейчасности, да, то есть импульс приходит исследовать этому импульсу, они так как-то, знаешь, покрасивее сесть, там какой-то образ, какое-то лицо держать, то есть это напряжение дает системе. Все, что необходимо, это распознавать, свидетельствовать на данном этапе все тенденции ума, все, во что он вот как, бы вот, ну, как бы играет, подкладывает. То есть просто свидетельствование, ничего с этим не делать. Потому что когда мы, например, идем а, из практик или еще а, из какой-то там системы психологии, или еще что-то, там все время говорится, что с этим надо что-то делать. А вот само желание с этим что-то делать, оно порождает еще большее вот это, да, некую плотность. Потому что, на самом деле, если ты из осознавания на все это смотришь, этого на самом деле ничего нет. Нет этого. Это фантомы, это идеи, в которые ты веришь, и твоя вера их уплотняет. она должна была посмотреть, какой он поворот головы, челюсть, ухо, все, все, ноги, как стоят ноги, как течет у них энергия. То есть у меня помимо того, что надо отследить очень какой-то серьезный момент, новый, уже столько процессов запускается одновременно. Смотри, на самом деле, это ничего не нового в сути дела. Вот здесь, здесь просто легкое, расслабленное свидетельствование, самовоспоминание. Ты изначально все это распознаешь. А вот это желание, знаешь, еще больше, глубже как-то познать, что-то там понять, это кто хочет. Опять ум, опять он здесь влазит начинает что-то, а где естественность? Вот просто есть, просто а. дыхание, движение, вот она, легкость. Ну да, я уже стала такой этот. Мне надо расслабляться. Расслабляться. То, что, чтобы, например, что-то почувствовать, я слышу голову. Ну, то есть у меня и чувствовала одновременно, и чувствовала огромную палитру. И думаю, я вот это чувство отсюда, зашло это отсюда, и меня отвлекает вот это все, описать это все, что я чувствую, от самого наблюдения. Вот, хорошо, что ты это видишь, да. поэтому вот эта отвлеченность, туда не надо идти, то есть у тебя все внимание разворачивается да? все на наблюдение. начинается да? а... Все, что тут происходит, вот это доверие, вот оно просто так происходит различными красками, играется и все. Все внимание на само наблюдение или на самоосознавание. Посмотри сейчас внимательно, переведи внимание на дыхание, ведь это естественный процесс, он просто происходит, ты для этого ничего не делаешь. Но сейчас ты можешь в это поиграть, он может в это поиграть, ну, в задержку дыхания, или, там, увеличить, уменьшить, ну, ну сколько ты можешь задержать его, да, все равно... Настанет момент, когда нужен или вдох, или выдох будет. Поэтому вот это вот, как бы это уже поверхностная игра. Когда ты в естестве своем, просто в наблюдении, ты видишь, как все процессы все происходит естественно. Кровь бежит, волосы растут, планеты крутятся, солнце светит, трава растет. Все уже вот оно, само себя являет. И для этого, как персонаж, ничего не делаешь. А вот эта идея, что я что-то тут делаю чем-то руковожу, она и дает тяжесть, усталость. Будь внимательна просто, когда это возникает. И возвращаю все внимание на само на самое Есть еще у кого-то, то вопрос? Кто захочет. Там по времени у нас как вообще? Еще 27 минут сейчас. Угу. Полчаса еще, да? Полчаса. Полчаса ну... Вся усталость и все напряжение идет от того, что мы чувствуем, что уже вот это игра, да, вот неохота в это играть, но мы продолжаем играть, поддерживаем какой-либо образ. А если внимание направляем на само наблюдение, ум затихает, мы просто начинаем распознавать. Все, что необходимо, это распознать суть себя, кто мы есть на самом деле, и выплюнуть вообще все идеи, все какие-то верования, все, во что мы веровали. Вот здесь вот фактор смелости необходим такой. Просто взять все и отпустить. Для ума это страшно, потому что он все время подкреплен как какой-то идеей. Поэтому осознайте, вот распознайте, что бы ни происходило, вы всегда есть. Вы всегда есть, вас не может не быть. И в этом происходит уже вся динамика, все движение. Если их нет, мне надо их придумывать. Мы можем просто в тишине посидеть сколько там, либо как хотите. Просто в этом. Mm. Даже сидеть-то некому, распознать, что mm. всегда mm. все есть, процесс сознавания, больше ничего нет. Есть только этот процесс, остальное все снится, остальное все это воображение ума. наложению. Здесь, здесь просто распознавать необходимо. То есть только распознавание. Поначалу, да, необходимо время какое-то себе уделять, чтобы в этом как бы побыть. Но потом ты распознаешь, что это всегда есть. Тебе даже в этом не надо быть. И вот это расслабляет вообще. Говорить. И постепенно мозг, он перестраивается, и он из этой чистоты начинает говорить постепенно и уже совершенно по-другому и говорение происходит и взаимодействие Но обычно в среднем где-то два-три месяца уходит на вот эту интеграцию и потом в повседневности ты просто все у тебя внимание всегда на само осознавание идет то есть ты как бы видишь и в тот момент когда ты вдруг словила что ты ну, словно погрузилась да, в какую-то там идею или еще что-то система сразу будет тяжестью усталостью отдавать это хорошие факторы для того чтобы вспомнить оп, куда у меня сейчас утекло внимание опять серьезность опять важность опять забыла что это все просто есть игра все дело в том что воспринимаем все это серьезно важно все какие-то духовные практики поиски там работы отношения там жизненной ситуации но как только распознается что это все фильм вот она легкость и эти же сигналы, да, там, когда серьезность или важность идет, они помогают для того, чтобы они подсказывают, так, опять заснули, опять забыли, что все есть игра. При всем при том, что игра сама себя играет. Но вот в, в этом не, некая идея опять-таки возникает, что как будто что-то я тут делаю, куда-то я хожу, кого-то воспитываю просветлеваю, пробуждаюсь или еще что-то, идет тяжесть и все, и все такие серьезные, поэтому духовно-религиозный контекст, он тоже выплевывается, и вот оно естественно, живость такая, бытие, само существование. что происходит, да? Актеры вышли на сцену, роль свою какую-то отыграли, забыли, что они, тот, кто делает этот костюмчик, и все, и с этой ролью пошли в жизнь дальше, там, в жизнь, да. И вот это забывчивость. Это просто забвение такое. Это игра самого сознания, и вот эта отождествленность, она и тяжесть дает. И как в тот момент, когда уже есть созревание, это все обнаружить, ты прям чувствуешь, да, вот, вот такие а, как бы ситуации, что ты там просто усталость, это называется, или там знаю, депрессия, разочарованием, тяжестью. То есть уже вся система тебе сама подсказывает. Если ты забываешь, что это хорошо, это Если, Если ты забываешь, что это все игра, игра играется, ничего серьезного вообще нет. Понимать вообще ничего память. не надо, а? Провал в, а, в памяти – это такое явление сейчас очень у многих происходит. Это обнуление, система перегружается. Перец. Да, Но просто и ум и неправильно это... распознает, и он это. А это именно такая глубинная перезагрузка, обнуление всего А ум <laughs> просто он там... У многих сейчас так происходит. Потому что смена парадигм идет вообще всего мощное такое как бы, явление происходит в коллективном сознании у человечков. <с> Которые посчитали, что они человечки, забыли, кто они на самом деле есть. Срослись с ролью я человека. И отсюда, естественно, все страхи идут, все составляющие, что связано с этой идеей. А вот ты и смотри в это, в это, кто ты? Опять, да, вопрос такой, самый пробуждающий, яркий, кто я. Потому что если мы реально осознанно зададим даже это да, еще такой вопрос я, ну, я осознаю пока вы не спрошу ты осознаешь ты осознаешь ведь всегда осознавание есть его не может просто не быть то есть все, все видится слышится как-то называется чувствуется это все в осознавании случается уже за как сказать, пределами всех вот этих каких-то идей это не абсолютно с позиции как бы человека да можно сказать из тех парадигм которых на которые он опирается и как он двигается абсолютно ничего не дает для ума это ничего не дает но если смотреть глубиной целостно это действительно очень хорошее явление, очень такое, как сказать, ну самое лучшее, что может случиться с человеком. Ощущение такого какого внутреннего спокойствия счастья, которое не зависит вообще от этой внешней картинки. То есть распознавание кто-то есть на самом деле. Явное. То, что все срослись вот с этой идеей, я человек. Все слиплись. Поэтому сейчас разворачивает прям мощно. Если, например, есть боль М? В этом состоянии есть боль? Боль приходит, уходит, она просто. Ты с ней не отождествляешься, ты не страдаешь по поводу этой боли. Различные явления. Ну, что-то возникло, ушло, растворилось. Но оно как-то по.. Вот, оно не затрагивает тебя, вот прям не захватывает. Еще раз, ты не страдаешь по этому поводу. Радость пришла, ушла, какая-то грусть пришла, ушла, боль возникла, растворилась. Ты уже распознаешь суть, суть того мысль, да, опять-таки из ниоткуда проявилась и ниоткуда ушла. Но ведь есть тот, кто это все распознает. Это говорит о том, что ты... Ты всегда есть, тебя не может не быть. Но вот эти парадигмы, какие-то идеи о смерти рождения или еще что-то, оно закручивает. То есть закручивает. Mm? есть диалог с умом, mm -hmm. правильно? Идет уже какой-то процесс, когда мы на осознание, например, возникает какой-то диалог. Mm -hmm. Это осознание говорит само собой. Mm -hmm. Всегда только так. Тоже, ну, как тебе сказать, некая такая идея, которая крутится. На самом деле ты распознаешь, ну, если ты глубже сдвигаешься, ты распознаешь. Ну, он как бы посчитал, типа он отдельный, такой сам по себе. Вот это определить, это, это, это. Но на самом деле этого тоже нет. Есть только процесс сознавания. По сути, ум тождественен сознанию. Но когда распознается когда уже ты а, вот эти все идеями которые на которые у тебя были опоры они все все ну, это все ты, ты только вот у тебя такая жажда некая возникает только познать да кто я есть и все и потом от, оттуда уже когда это распознается там совершенно другие процессы в распознавании идут то есть ты видишь, что есть только сознание, есть только процесс сознавания. все остальное — это просто наложение, это просто снилось. Но вот эта моя иллюзия, она до последнего не отступает. То есть для того, чтобы это распознать, вот оно. Что бы на, на этой периферии ум не подкидывал, какие бы манипуляции, как, какие бы отвлечения не делал, не обращаешь на это внимания. У тебя все внимание только на самоосознавание идет. идет. подкидывает и понимаешь как вот одна там где еще другая еще что-то ты словно ты уже когда распознал эту прозрачность эту пустотность эту легкость тебя это уже вообще не, не изоцепит, хоть что он там будет ты настолько уже mm -hmm. устремлен только вот к этому неинтересно становится до поры до времени, то есть все дело вот в этом интересе, во внимании, да, куда внимание направлено. То есть интересно, внимание течет, вот там мысль какая-то вкусная там какой-то показалась, и оно все, туда внимание потекло, и оно начинает вот играться в это. А тут получается, когда идет движение на самоосознавание, и все. Ты распознаешь, что вот здесь, ну, тяжесть, ты как бы будто в этот ментал ныряешь погружаешься и как-то вообще некомфортно то есть становится это сигнал о том что уже наелись этими насытились этими идеями и чтобы не происходило все внимание вот на, на внимание да либо на само осознавание но тут когда попадает в эту точку она такая нулевая Пустотой встречается, по-первых, страшненько, неуютно, некомфортно. Там же все время нужно... диалог какой-то, там же все время что-то происходило, что-то там шебуршалось, шевелилось. А тут как бы что бы ни происходило, тело там хоть что-то делает, какие-то краски, но тебя это не затрагивает, потому что распознано. эмоция может возникнуть она растает какая-то ты не отождествляешься с ней ты не борешься с ней она словно на, на периферии где-то как волны у берега когда ты из, с другой точки восприятия смотришь из берега например да а из глубины мы не можем такими стать мы уже этим есть это есть. это есть мы это просто это есть не допустим вот если допустим ты говоришь значит я сомнительность в этом ты еще ну, как бы не веришь да ну вот если смотреть честно искренне да поэтому вот ты все внимание на да. я есть держи да. потому что в чем мы можем быть нас нас вот вот это самое главное Естественно. Ну, есть, видимо, для меня это тоже значимо. Но что будет... ты вкладываешь вот, в понятие уникальности? вот вот страх ума видишь он подкидывает что я себя потеряю не ты себя потеряешь смотри это он какой некий образ который все время такой значимый такой важный он что-то делает что-то решает что-то там сотворяет как он считает и он тут в этот момент видишь фразу подкидывает я сейчас себя потеряю а распознавания просто внимательности не хватает ты уже это есть ты не можешь себя потерять никак А он подкидывает, вот, и поэтому держи все просто на я есть. Мы в этом абсолютно уверены. Это даже когда это распознается, держать ничего не надо. Мы просто есть, вот. Мы не можем не быть. И каждый в этом уверен на сто Во всем остальном уже сомнительность возникает. А правда ли так? А как? То есть, и когда ты уходишь вот в это, это все ум опять захватил. А если сначала ты на мысли я есть, а потом на как бы, ощущения я есть, то есть оно всегда присутствует, не бывает отсутствия вообще априори, поэтому вот эти такие фразы там, быть здесь и сейчас, кто в этом хочет быть, это всегда только этот момент есть, всегда. Это и есть ты, но не ты как тело, как личность, как имя, да, как человек, а как самосознающее осознавание. Но вот с этой идеей расстаться достаточно сложно. Настолько уверовали в нее. <смех> Просто поверили, я человек. И на этом сила. Все, все игры закручиваются. Все ковры <смех> раскручиваются. <Мне смех> вот сейчас будь внимательна ведь ты каждый этот процесс осознавала ты же все это если ты сейчас это проговариваешь значит всегда осознавание есть всегда есть чтобы не происходило и вот здесь все внимание на осознавание а не на то что тут где-то шевелится что-то тут делается тут завибрировала мыслишка пришла тут тяжесть тут легкость Я не понимаю, как мне все это сделать так, чтобы это стало общем таким. Ну, если говорить, там, допустим, про инер, то, что я должна ее все прочувствовать от начала и до конца, а вот тут у меня все осознали. Выйдите потом через эти двери, потому что мы зачем уже закрылись. все. Так, суть и через Вот это отключенность, ты уже изначально целостная, суть себя. Нет. Я... нет этого внутри снаружи нету это обманка ума потому что вот, действительно практики имели место быть на определенном этапе но если смотрим отсюда можно однозначно сказать что любая практика она лишь отдаляет тебя от сути себя то есть ты уже просто есть фактом себя да вот вот вот так легко естественно а ты начинаешь что-то делать чтобы там к чему-то прийти Угу. Уже больше и больше. Все, нажирались называется.